Приветствую всех дорогие друзья, с вами Данил Яценко, я продолжаю проходить игрушку под названием Stalker Но это не просто Stalker, чистой версии это модификация на Stalker, называется OGSE Вот здесь немножко сюжет изменен, улучшена графика, добавлены новые персонажи, новое оружие и кеймплейные возможности имеются новые Вот я, опять же, не снимал Сталкер месяц, вот, потому что не было желания снимать, не было возможности, вот. Потому что я снимал Вормикс в основном, то есть у меня либо одно, либо другое, в общем, как-то так, ребята. Сейчас же у меня Вормикс на канале не снимается, и не будет сниматься где-то месяц, полтора, может быть, вот, потому что у меня реально мало времени на него вот, эти стримы долгие, которые я проводил. Вот, сейчас я Вормикс реально забросил съемку Вормикса. Играть я в него играю иногда, а съемку я забросил, ребята. Вот, чтобы канал не забрасывать, я буду снимать другие игры. Не так часто буду снимать, потому что времени нет у меня много. Но вот буду снимать. Я снимал Stalker на канале Недавно вот начал снимать где-то два месяца назад начал снимать прохождение Сталкера этого, вот. Но я забрасывал прохождение какое-то время, я не снимал его. Сейчас опять же возвращаюсь к съемке Сталкера, вот. Кто не хочет смотреть, можете не смотреть, потому что это видео не для всех. У меня канал все-таки посвящен игре Вормикс, ребята. И аудитория вся совсем другая у меня. Но кто желает, можете посмотреть прохождение мое, ребята. Это видео не для всех снимаю. Вот. Как-то так, ребята. Уже снимал я эту часть с прохождением. Да, снимал. Дело в том, то что я снимал. Я снял уже ее. Попытался сохраниться. И при сохранении у меня произошел вылет. И сейчас я уже заново снимаю. Вот. Ну, уже решил я проблему эту с вылетом при сохранении. У меня не было памяти на компьютере. Вот. 100 мегабайт оставалось. Возможно, из-за этого вылетало у меня сохранение. Не знаю, почему. Но как только я память расширил, у меня больше такого не было. Так, что мы имеем в задании, ребята? Вот. Надо вспоминать, что я делал. Но я уже и так все помню, в принципе, потому что я уже немножко поиграл. Так, отнести Сидорович чемодан с документами. Вот. Украден из блокпоста. Потом нужно встретиться с серым. Это задание не скоро еще будет. Ну, как не скоро? Уже скоро, но. Нужно идти сюда на свалку, то есть на другую локацию переход вот здесь находится, и на свалке тут серый. Дальше нужно найти документы военных, это уже на Агропроме, вот здесь вот. Ну это все по сюжету в основном идет, а здесь вот схрон бывалого нужно найти, но я уже нашел его. Вот он тут находится, там его уже а, нашел другой сталкер. И хочет за него артефакт. Артефакт, он хочет каменный цветок вроде, да? Так, динамит Волку. Сейчас могу выполнить задание. Вот, Волк попросил принести ему ящик с динамитом, который спрятан в сошедшем с рельс-тепловозе. Кто его там спрятал, Волк не объяснил, но предупредил, что там сильно фонит. Как раз я уже знаю, где находится динамит этот, потому что, как я говорил, я уже поиграл немножко. Вот этот мод, ребята, несложный. Я, в принципе, сталкер хорошо знаю игру, то есть я проходил ее не один раз. Даже некоторые моды проходил на нее, как оригинальную версию игры, так и модификации проходил различные на сталкер. Поэтому я хорошо ориентируюсь в этом сталкере. То есть эта игра реально очень мне нравится. Она атмосферная очень. То есть. Поэтому мне она нравится, ребята. И поэтому я ее снимаю. То, что мне не нравится, я бы не снимал. Вот. Просмотров, конечно, сейчас я на ней не соберу много. Потому что у меня аудитория другая совсем. Но возможно кто-то и будет смотреть. Ну да, конечно, люди будут смотреть, только мало. Вот, такие дела. Так, тут аномалия. Вот это плохо, конечно. Вот здесь находится динамит, который я должен принести сталкеру по кличке Волк. Вот. Забираем. Так, и сейчас идем искать ящик с документами для Сидоровича. Вот. Так, находится ящик На блокпосте военных э, На карте это вот здесь Находится Вот здесь где-то, да Я, в принципе, знаю Где находится этот ящик уже Вот эта точка На карте обозначена Там, это баг Почему-то, когда я загружаюсь на мне висит отметка какая-то зелененькая такая. Ну, это пройдет, наверное. Может не пройдет, я не знаю. Но вообще бывают в этом моде вылет... вылеты какие-то. Поэтому.. Всегда можно вылететь. Поэтому нужно сохраняться почаще. Собачку я завалил. Вот отлично. у Мне можно хвостик забрать. Так, и надо патрончиков на пояс повесить. Вот видите, это в моде можно сделать типа ну поезд, чтобы можно на пояс было патроны вешать. Ставил в настройках эту функцию, чтобы было интереснее играть. Вот. Тут бандиты появились опять. Так. Я их не боюсь, потому что они косые немножко, эти бандиты. У них двустволки эти, а двустволки они лупят. Лоп Криво очень стреляют. Есть такие немножко подвисания у меня бывают... Так, тихо тихо тихо вот потому что у меня компьютер все-таки не самый мощный ребята я уже перегружен смотрите ладно эти стволы можно выбросить они не нужны мне они стоят очень дешево поэтому что-то у меня патроны сбились с пояса Да, вот видите, какие подвисания идут. Но играть можно. Хотя можно их сюда сейчас принести, стволы эти. Где я их выкинул? Только по одному придется носить. Ну, по два. Вот в этом ящике их не сопрут. Наверное, надеюсь. Так, а где мой ствол? Вот это мой, который самый такой прочный. Так. Сюда сложу. Так, это все можно брать с собой. Так, вот у него тоже есть. Мой был, да, по-моему? все по поперепутал, блин. Не, моих тут не было, стволов таких. Так, его иммунизу еще наверное, там, трупы. Так, тихо-тихо-тихо, кто там стреляет? Я не вижу. А, вот вижу, вижу. Ублюдка этого. Автомат он взял. Еще радиация какая-то тут. Непонятная. Так, у меня сейчас кровотечение. идет. Бинтику я использую. На горячей клавише стоит у меня бинтик. Так, вот у них тут автоматы всякие валяются. Заметки об артефактах. Капля. Капец у него тут сколько всего. Я не знаю, стоит ли это браться. Это я возьму с собой. Пойду опять уберу в ящик все. Да, еще артефакт у него. Прикольно. Так, все, у меня уже будет перевес, ребята. Максимально могу брать с собой 70 килограмм. Вот здесь 70 килограмм. С собой могу носить. То есть 60 и больше. Это уже он носит с трудом. А, все, он обыскал. Смотрите, эти придурки, сталкеры наши, они обыскивают трупы и забирают тебе весь хабар их ней. Все, вот это плохо. Ну ладно, мы сейчас уберем то, что взяли хотя бы. Артефакт добыл я. Медус. радиация плюс 5, пулестойкость плюс 5. Нормально, в общем. Потом, когда у меня будет время свободное, я, может быть, продам это все. Ну, как я уже говорил, я снимаю Сталкер не часто. Но я постараюсь снимать почаще, ребята. Потому что я не хочу забрасывать то, что я начал снимать. Я уже хочу до конца довести. Вот, я начал снимать одно. Я должен до конца снять. Не знаю почему. Но должен. Потому что многие люди начинают снимать. И забрасывают, и забрасывают. Я не хочу так забрасывать. Хоть я делал перерыв какой-то там большой, да. Но я не забрасываю про проходить. Я не знаю, это может вообще на год рассминуться прохождение. -то, потому что я могу вот так вот год снимать одно и то же, блин. И не снять. Если я буду снимать раз в месяц. Поэтому нужно снимать почаще. -то. Тем более снимать-то мне интересно, по сути. Мне просто лень монтировать, ребята. Вот, собачку. Завалили. Так, энергетика у меня есть, ребята. Вот. Можно быстрее перемещаться. но ну, не быстрее, это выносливость восстанавливается. Блин. Какие лаги, ребята. Ну, не знаю, почему эти лаги происходят. Завистают кадры. Обидно очень. То, что у меня компьютер слабый такой, ребята. Не тянет он. Здесь даже настройки не максимальные стоят. Настройки тут средние стоят. Так, и еще тут стоит, что у нас. Тут все вон. На минималках стоит, даже он Некоторые настройки. Да, все, я тут выключил, блин. Дальность видимости тоже у меня тут. Тип объемистых лучей. Чистое небо и кризис. Вы серьезно? Из из кразиса взяли? Так, ладно, все. Идем в лагерь. Вот, я же хотел взять документы там. На базе военных. Кстати, базу военных я уже замочил. Еще, по-моему, в третьей части прохождения Всего я снял 5 частей прохождения Где-то в третьей или во второй части Я военных всех перебил Потому что эти ублюдки Они брали сюда все Все лезли и, короче, убивали всех А тут своих Реально жалко ну, пришлось их убить Всех Вот Тем более погибали важные персонажи Некоторые у которых есть задания различные есть что так есть есть у меня для тебя погодите я же сбросил хабар да, да я сбросил хабара почему мне такой вес большой Ну ладно сейчас продам тебе хвосты эти хвосты забирай собачьи патронов куча мне не нужны вот эти наверно вообще Мужикан забирай что еще не нужно Но остальное все нужно вообще-то блин Тушенка свиноговяжью. Испорченная, по-моему. Видите, не продается. Из-за радиации. Я в радиацию нашел, и она испортилась. Немного Продаю. Хороший товар. Награду забираем у него. 80 тысяч рублей дает награду за бандитов на АТП. Аптечки соберу. А, GPS-мюджок ненавимый. Препарат B190. У нас две штуки. Патроны. Патроны беру. И еще 1200 рублей остается у него... Ну в смысле могу взять, но мне ничего не нужно по сути. Хотя вот давайте еще вот этот раз нам, раз так вышло. Все взял ребята, патроны, аптечки набрал. Тут у меня тоже есть что-то еще. Да. Водка есть. Еда. Так, вот это вот надо просто взять и выкинуть сейчас. <с> так, стоп. Что я хотел сделать? Я хотел продать ненужные вещи. Хотя пускай лежат патроны эти. Пригодятся, может, еще когда-нибудь. Пистолет. Зря продал патроны. <с> Куплю обратно. Пистолета, патрона тоже нужны же. Не... Отличная штука. Да, отличная штука. Так, это выложим. Артефакты все сюда. Вот это говно продам. Забирай говно это. Неплохо. Хороший товар. Еще куплю у тебя вот это вот. Антирадиционные препараты. Неплохо. Хороший товар. Все, теперь я полностью готов. Так, у меня перевес, правда, еще какой-то есть. Вот видите, килограмм я перевес. Но сейчас мы избавимся от этого. Знаете, почему? Сейчас выкинем вот это говно. Радиоактивная банка да, с тушенкой. Ее, конечно, можно жрать. Я пытался жрать ее радиоактивную. Ты голод убираешь, утоляешь, но потом у тебя радиация становится, и ты выводишь радиацию. То есть жрать-то можно ее, по сути. Но радиоактивные. Это плохо. Вот этот волк. Нужно ему динамит отдать. Нашел динамит. Вот, держи. Патроны 9-17 ПММ. Граната F1, аптечка индивидуальная и бинт. Видите, шагах... Спасибо и тебе, Меченый, большое того, дело сделал, в меня прочитаются. Рад был помочь. Так, задание сдаю на этих мутантов на ферме. Патроны 72-39, еще одни. Картеч. Хорошо, нужна работа, больше нет работы у него. Больше нет задания у него, пока что временно, мост появится когда-нибудь. Может нет, я не знаю. Так, хорошо, теперь э, нужно э, взять этот для Сигаревича документы. Так, у меня опять, это, пожалуй, берем. Поставлю вот так, вот так. И вот так вот, все. Здорово. Сейчас на поясе были патрончики. Так, видите, у меня сейчас сразу освободилось 8 килограмм. Я отдал динамит, который я взял там, и он весил 8 килограмм, и я освободил вес немножко. Так, на мини-карте какой-то труп есть. Можно его обыскать. Нашли гранату. В принципе, ребята, модификация вот эта вот на сталкер не очень сложная она легкая она интересная она легкая то есть я уже видите у меня все есть типа патроны как бы и аптечки и бинты и препараты различные и гранаты есть всякие и патронов дофига у меня очень много всяких то есть я уже все у меня как бы имею все могу спокойно просто играть и все легкая модификация ну, может быть, дальше будет сложнее. Я не знаю. Пока что у меня всего кучи хватает. Ну, будем смотреть, что имеется у нас. Так, вот здесь я всю базу еще обыскал давно. Когда убивал военных еще. Тут ничего нет у них. А здесь вот с другой стороны лежит чемодан с этими с документами для Сидоровича. Вот он здесь. Я просто снимал, ребята, эти моменты уже. Как я говорил, у меня произошел вылет при сохранении. Сейчас я сохранюсь на F7. Ребята, сохранение быстрое. Называется на F7. То есть без захода в игровое меню. Потому что я боюсь заходить... У меня может вылет произойти. Вот. Поэтому я боюсь сохраняться через это меню. Так, вот тут тоже я смотрел, наверное, все. Ну, сейчас загляну. Может, я забыл посмотреть. Да, вот видите, тут ничего нет у них. Отлично. Тут забрался я. Можно возвращаться обратно, отдать документы Сидоровичу. Взять задания у него различные. Потому что у меня уже, видите, в запасе задания осталось очень мало. А, вот еще есть тайна старого дома. Вот это вот нужно выполнить задание. задание. бывал его, пока что мы не можем забрать. Нужен артефакт. Это каменный цветок. Где его искать, я не знаю Пока есть где-то может быть и он есть но я не знаю где <тит> тихо тихо лагает немножко так отлично энергетик еще возьму чтобы бегать быстрее энергетики можно спокойно пить потому что их все равно у меня много что так вот тебе лист, чемоданчик с бумажками просил передать. Интересно, ничего принципиально нового, но проясняются некоторые моменты. Судя по всему, здесь не все документы. Где-то должен быть второй чемодан, в котором остальное. Вот тебе, метченный из-за трубды, маленький презентик. А Лису передай. Нет, ничего не надо передавать, с лисами я сам служусь. 20 тысяч рублей он дает мне. Это довольно-таки неплохие деньги. У меня сейчас... Где-то 1060 общая сумма. Ну, купить у него что-то я не могу. Точнее могу, но нечего. Вот энергетики покупать. Хороший товар. У меня, в принципе, все есть. Покупать тут нечего особо. Так. Да, вот видите, у меня все имеется. Вообще все. Канистра. Хм. Отличная штука. <сёк> так, два артефакта Кровь Камня у меня есть, два артефакта Медуза и Ломоть Мясо у меня есть, из артефактов то, что есть у меня. Так, и задание возьму у него. Лагерь бандитов на асфалте еще задание убить вожака бандитов тоже на свалку, моему найти пистолет усовершенствованный ух и последовать из городской моды на навороченное оружие они тоже стрелять из обыч но не, не хочет даже новички в общем есть заказ научный спальнер один из по слухам командир военных что что деньги зашибают за проход под мостом, имеется именной форт с магазином 15 патронов. Достанешь? Попробую. Почему бы и нет. Только там его надо убить, по-моему, да, будет? Если я его убью, то, как бы, мне жалко его убивать, как бы. Да нет, суть не в том, просто это, по-моему, важный персонаж в игре, командир военных. Может быть, его не нужно бывает даже будет. Посмотрим. Так. Ну все, вроде, я взял. А, еще у него есть, знаете, еще поручения различные. Сидрич, у какие-то лишние поручения есть? Надоело хабар носить. Поручения есть всегда, а вот желающих помочь, к сожалению, нету. Вот что могу тебе предложить. Выбирай. Наемники на Кордоне и военные аномалии. Военные аномалии. Значит, так, для меня дошла информация, что у нас тут недалеко от лагеря прошиваются группа военных, человек 5. Что-то они ищут во вражке с аномалиями. Надо бы разузнать, что они там ищут. Или что уже нашли. Что вряд ли. Иначе их бы... уже я вслед простыл. В общем, сходи и разведай что-то как. Только не в коем случае не стреляй по ним. Понял? Нам лишние проблемы не, с вояками не нужны. берусь Так, надо сохраниться. Еще раз, пожалуй. Потому что я уже довольно-таки неплохо заходи. прошел. Так, и где эти военные? Что с ними делать нужно? А военные здесь находятся, кстати. Вот здесь находятся... Пистолет Сидоровичу на заказ выполним задание. Это тут что находится? А, это баг, это баг игровой. Там этого не должно быть, отметки этой. Так, тайник. Ладно, сейчас будем выполнять задание. Это -то вот. Только я не знаю, что с ними делать. Он говорит, нельзя убивать их. Ну, вон военный, да? К ним можно подойти или нет? Поговорить с ними. О, смотрите, что-то делают. Блин, бинокль лагает. идем к ним надеюсь можно с ним поговорить если нет то будем убивать их так а и служивые что вы тут делаете проваливай отсюда пока Полю не поймал твое собачье дело ладно вам может договоримся. как интересно вот его вот язва любопытная а Тебе что, делать больше нечего? Ну, да хрен с тобой. Устали мы тут торчать. Получиться нельзя. Будь полезен. Пальцам принести бутылку водки, чтоб с закуской. Ну, скажем, три буханки хлеба и две, бал... две палки колбасы. Тогда, может, я не просвещу тебя. Так, ну у меня, в принципе, есть еда. Она находится у меня в нычке. Сейчас я принесу его. Эту еду. Вот у меня есть, кстати, водка. Нужно еще колбаски ему. Так, стоп. Или погодьте. У меня же есть. С собой. Нужно больше, видимо, да? Три буханки хлеба и две палки колбасы. Он говорил так. Ладно, сейчас больше принесу. Все нахрен и Сейчас всего наберу Картошку эту продам, нафиг картошка мне нужна Не, ребят, картошка это, конечно, хорошо, но мне не нужна она Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть. Будь осторожен. Так, вот это, похоже, редактивная картошка. Я, конечно, могу сейчас съесть ее. Это тоже редактивное все. Эти продукты испорченные. Смотрите, пока картошка. картошника. Пускай катится. Нельзя их есть просто. Потому что они в радиации побывали. Лучше их выкинуть. Так, надеюсь, им хватит еды. Набрал я очень много еды. А, что тебе нужно еще? А, понятно, у меня еда, ребята, испорченная. Короче, нужно еще еды нести. <свят> У меня вся еда, ребята, испорченная. В общем, они не берут такую еду, потому что она радиоактивная, наверное. Из-за этого. Сейчас будем бегать туда-сюда. Сейчас просто возьму вот эту еду. Унесу отсюда. Она тут мешается. А где картошка укатилась? Вот она, картошечка. Радиоактивная картошка. Сейчас мы ее унесем куда подальше. Вот сюда, ящик положим, это говно. Пока на Так. И ставишь трех рывком. валишь оттуда. Будет я тебе шугай. это Так и все. Остальное нужно брать покупателей покупать или налички брать к себе. Так. Лички есть. Хлеб листок. Колбаску можно купить. Вот Неплохо. Вот. хорош, Вот так бы всегда. Ну, удачные охоты, сталкер. Сейчас отдадим и узнаем, что там военные. Вот еще тут то надо говно. Сырок плавленный. <сосы> Сейчас он заразится, сюда, да? Потому что я в радиации хожу. Вот те палки колбасы и три бу бу бу бу бу бу бу бу булки хлеба. <сосы> Бутылки хлеба. <сосы> С водкой, как заказывал. Ну же. <сосы> О, спасибо. Ах, я вообще-то а, хотел подшутить над тобой. Ну да ладно, баш на баш. Экипажи вертолетов жаловались, что именно тут... В определенном небольшом секторе сильные радиопомехи возникают. Ну, нас отправились для выяснения. Туда-сюда. Короче, мы тут нашли какой-то странный артефакт. Он фонит сильно, зараза. Да еще и возле него как-то хреново становится. Мутит, а голова кружится. А вот мы тут отторчим. Охраняем его от чужих рук. Вдруг он ценный окажется. Хм. Подзаработаем тогда. Ну все, а теперь-то давай. Если тебя возле нас увидят, у меня потом большие проблемы будут. Так, ну все, теперь, получается, надо сдать Сидоровичу. Это я узнал то, что они хотят, военные, да. Это нужно сказать Сидоровичу. Доложить об этом. Сейчас пойдем и доложим. Кстати, на карте труп какой-то с другой стороны видимо из такой стороны нет он почему-то тут где-то он здесь валяется а его тут как будто нету Ну вот на карте есть а тут его нету какой-то бред ладно не важно уже тогда это она на баг как обычно. Все тихо, А, псина пришла, сюда. Тут не было псина никакой. Так По, по поводу поручения. Какого именно поручения? Насчет вояк в аномалиях. Они там нашли какой-то артефакт, но он опасается его трогать. Занятно. Слушай, а добудь-ка этот артефакт. Может, ценное что? Сможем продать ученым и недурно заработать, пока вояки его не подобрали. Утащи его тихонько и принеси сюда. Хм. То есть, нужно артефакт, который они там охраняют, охоты, забрать. Но это сложно сделать, наверное, будет. Они меня убьют, наверное, сейчас. Мы подстрахуемся мы сохранимся сначала потом пойдем артефакт искать то есть он где-то здесь вот в этих местах или можно поговорить с ними так это другой на это медуза артефакт ребята это наверное, другой отвечаю другой а хотите я могу вам помочь этот артефакт достать. Вообще-то от помощи мы бы не отказались. Только вот одно. Я непонятно, с чего это тебе вдруг захотелось просто так помочь. Да еще и дозу поймать приличную. Хех, ты на головой не стукался в последнее время? Вообще-то не за просто так. Тогда другое дело. куш значит, решил струбить. А, и ладно. Почему бы и нет? Иди доставай. И тут же мне тащи. А я тебе... Что-нибудь отвалю полезное за него. Мы его в специальный контейнер упакуем. А в нем артефакт будет безопасен. И смотри, не дури. Мы все нервные, да и задолбались уже тут торчать. Попробуешь украсть, пристрелим. Лады, пойду. Попробую подобрать его. Так, смотрите в чем прикол. Если я его украду... А вон артефакт. Это же этот артефакт или другой? Здесь может быть две развязки сюжета. Ну, задание, точнее. Это что у нас? Выверт. Это другой, да? Нет, другой. Я не знаю, где его искать. Мне нужен артефакт. Этот, каменный цветок. Чтобы задать задание этому. Застрял. Застрял, ребята. Все, походу вылез. Я не вижу ничего тут. Вот в чем прикол. То что тут ничего не видно. Такой туман какой-то непонятный. Блин, а где этот артефакт находится? Ну. Тут ничего нету как бы. Эй, ребята, вы тут не, не перепутали. А может, я взял тот артефакт, который нужен мне. Так, все, радиация сейчас испортится. Еда моя. Быстрее нужно вывести ее. Ладно, просто убегаем от них туда. Ребят, вы не будете стрелять в меня? если я просто уйду или я другой взял, взял артефакт непонятно вообще ладно сейчас просто убежим от них но скорее всего это другой артефакт можно сказать, это не этот Он просто очень какой-то простой артефакт легко валялся так И у них нету диалога никакого. Тихо, вот тут что-то есть, помню. Или я не увидел. Ну, блин, нет ничего. Они прикалываются, реально. А тут радиация, блин. Бешеная, это... продукты боится портиться можно, да? Ну хрен с вами. Энергетику пьем. Короче, я не знаю, где его искать. Честно, не знаю. Похоже, я потерял артефакт может я взял тот который нужно а может нет если нет это реально плохо будет ну ладно просто сейчас что-то есть мне кажется. нет 5 радиация Блин, как-то это не очень хорошо. Нужна птичку заюзать. Ладно, идем, это дадим Сидоровичу тогда. Артефакт, если это тот артефакт, если не тот, то значит я не знаю, где его искать. Опять энергетик. заюзать как дела? так значит я не взял удачные охоты и сталкиваюсь точнее взял но не тот какой-то так все ладно будем энергетики экономить потому что это реально очень тупо как-то вот так вот постоянно тратить их чтобы 5 метров пробежать и потом опять принимать энергетик это как реально очень затратно так короче смотрим отсюда артефакт если тут его нету Я не знаю где. Ну, я не вижу ничего тут, ребята. Не видно ничего вообще. Может, я не там смотрю просто. Во, вот тут она. Я нашел Офигеть! Смотрите, какая радиация и фантомы всякие! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Аптечку. Антирадиационные препараты. подобрал артефакт, но я не знаю, стоит ли им давать артефакт или нет. Господи. Что за бред происходит? Короче, сохранюсь, ребята, сейчас посмотрим, что будет, если я отдам артефакт им. Я подобрал артефакт. Ого, что ты бледный какой-то, с тобой все нормально, а? Ладно, давай сюда его, пока... Нет, нет ты не начал... Ладно, надо было отдать им, наверное <свист> Ладно, сейчас переиграем <свист> Ладно Допустим, я отдам им Дают АК-74, гранаты F-1 тысяча рублей Ну что, сталкер, спасибо, что помог нам Я прямо не ожидал Кучу времени нам сэкономил А то пока мы бы научную группу в скафандрах дождались я бы просидел бы тут возьми немного хабара от меня в благодарность и все вроде да окасимость граната f 1 f 1 то есть я помог им как бы да но я должен Сидоровичу отдать артефакт был то есть тут дает он мне патроны и все как бы да ну я лучше отдам Сидоровичу потому что я у него брал задание а не у вас ребята так что переиграю Ну я просто посмотреть решил То что он даст там За артефакты этот Сейчас я просто попытаюсь От них убежать Их тут раз, два, три Четыре военных Так просто от них убегаем Они пишут вали его Ха ну, придется, короче, их, наверное, убить, ребята. Потому что если я сейчас их не убью, то они сюда придут в лагерь. Ну вот, конечно, забыл их убивать, но придется. Потому что я брал задание у Сидровича. Если я его, как бы, пр провалю, то Сидорович, наверное, репутацию плохую поднимет. Сейчас мы их закидаем гранатой. Сначала. Так, завалил одного. У них еще хабар хороший там. Стволы какие-то крутые, Так, не вижу. Не вижу никого. Так, аномалии везде. Капец. Ой, все. Я труп. Ребята, я труп. А, нет, я выжил. Я никого не вижу больше. я тут всех убил, по-моему, да? Ну, двоих точно я убил. Во-во-во-во! Увидел. Вот, автоматы у них. Патроны. Или там, или тут. не видел просто, где он стрелял. А, завалил я его, оказывается. Прекрасно. Так, энергетик. Не Все. Хабар забрали. Сейчас пойду продам все это факт отдам Сидоровичу. ну и думаю все можно будет серию заканчивать эту. Так. ну и что да вот все взял энергетик капец от него реально мутит от артефакта потому что видите какой экран стал такой желтый побледнел так сильно очень то есть артефакт реально. так что за артефакт неизвестный артефакт странный неизвестный артефакт кроме сильной радиоактивности ничем особенно своих особенностях своих не проявляет то есть радиация у него бешеная да и все Подходи. По поводу поручения. Какого именно поручения? Насчет в аномалиях я добыл этот артефакт. Да, странная штука, необычная. Такие артефакты редко встречаются. Впрочем, пользы от него никакой. Насколько мне известно. А, вот ученым я его продам. За хорошие приличные деньги. Держи сразу свою долю. Хорошая работа, ты молодец. Продолжаешь меня радовать. Старика. Так, еще поручение. Возьмем у него. Наемники на кордоне. Поручения есть всегда, а вот знающих помочь, к сожалению, к сожалению, мало становится. Вот что я могу тебе предложить. Выбирай. Наемники на кордоне. На кордоне совсем недалеко видели наемников. Те двигались в сторону свалки, а позже их на свалке внизу засекали. Я вот думаю, неспроста это все. Надо бы узнать, что они тут у нас забыли. Наемов вообще тут не часто встретишь, значит, они. Явно что-то задумали. Вот я их опасаюсь. Я берусь, что мне еще делать нужно. Есть у меня одна идея, давай-ка мы их прослушаем. Я тебе дам направленный микрофон, через который мы сможем записать их разговор. Чего ты ухмыляешься? У меня много такого, чем тебя пашку. Твою амнезийную мысли не придет. Короче так, тебе нужно подойти как можно ближе к наемникам, не поднимая шуму и включить его. Давай, шуруй, удачи. Эй, да, все, ребята. На этом реально все. Продам стволы. Пистолеты вот эти всякие ненужны. Хороший товар. О, автомат еще он мне дал хороший. Только какой лучше. То есть у меня, в принципе, автоматы почти одинаковые, смотрите. Здесь АК-74, а здесь АК-74 HZ. Этот лучший автомат, да? Сидович, мой лучший автомат. Так что, пожалуй, я тебе продам твой автомат. Неплохо. хороший товар. Ну и все. Вот так бы всегда. На этом, ребята, Но я заканчиваю. Удачные охоты и сталкиваемся. В следующей части пойдем на свалку уже. Будем двигаться. Вот. По карте у меня имеется раз, два, три, четыре, пять заданий. Вот. На свалке уже надо будет выполнять их. Вот, в принципе, я уже готов на свалку идти. Вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал на мой, и всем пока.